Друзья, поскольку сейчас наш революционный фрегат психорезонанс находится в затяжном варп-прыжке, я сильно ограничен в эфирном времени и волен поведать вам только то, что где-то за всплывшей справа подсказкой, а также в описании под видео, скрыт путь к вороху игровых повестей и преданий, объединенных в одну общую сказку, на которую вы можете иметь самое непосредственное влияние. Добро пожаловать на борт и до скорой связи! Лью развернулся и с гневом в подвал. Джек влюбился в Джейн? Нет, он не мог так поступить. У Джека есть Сандра. Успокаивал себя Лью. После того, как он увидел, что Джек чуть ли не поцеловал Джейн, Лью охватила нереальная ревность. С самого начала Лью испытывал какие-то чувства к этой девушке, но сейчас он понял, что влюбился в нее по уши. Лью был готов драться за Джейн. А что, если не только Джек в нее влюбился? А что, если и Каги, и Бен, и, и Маски, и все паста? Э, нет, это глупо. Лью спустился в подвал. Тому было спокойнее. Он всегда мог подумать о чем-то своем. И ему никто не мешал. Ну, за исключением Джека, который сюда зачастил после того, как узнал, что тут есть почки. Если в Джейн влюбится Джек, то Лью с ним обязательно поговорит по-мужски. А значит, мордобой. Отлично. Осталось только узнать, любят ли они друг друга или нет. Лью решительно вышел из подвала и направился в комнату Джейн и Джилл с Алисом который еще не приехала он уже решил постучать как вдруг передумал еще подумает что влюбился хотя это сущая правда нет лучше не раскрывать свои чувства как ни крути илью тоже человек наполовину и он стесняется тогда смертоносный направился к джеку уже обдумывая как начнет разговор чтобы тот тоже ничего не заподозрил хоть и друга может рассказать всем он постучал в комнату ему открыл джеф привет брат поздоровался джеф чего пришел мне нужен джек без глаза что ли «Ну да». «Я думал, ты пришел к брату». Джефф немного загрустил, но потом он собрался и ответил. «Его тут нет». «А где же он?» М -м, «Не знаю». «Ладно, и на этом спасибо», — сказал Лью. Джефф потрепал его по плечу и закрыл дверь. Смертоносный направился в подвал, чтобы посидеть и подумать о приятных мыслях, убийствах, крови, ну и Джейн. Вот он спустился по лестнице, открыл нужную дверь, лег на кровати в ближайшей комнате и закрыл глаза, пытаясь подремать. Лью разбудило какое-то чавканье. Опять Джефф Смайла притащил сюда». — раздраженно подумал Смертоносный. Он встал, но никого не увидел. — Может, Гринги? — парень пригляделся. — Джек, это опять ты? — разозлился Лью. — Лью? — спросил Джек. — Лью, привет! — раздался другой голос. — Джейн, что ты тут делаешь? — не понял Смертоносный. — Ну, я... Джек заставил меня. — Короче, я ее... Джек не успел договорить, люблю, в ярости закончил его фразу Лью, он прыгнул на Джека и начал бить головой об пол, слезь сумасшедший, он откинул Лью в другой конец комнаты, но он не собирался просто издаваться, он как можно выше прыгнул и ударил Джека ногами в живот, тот скорчился от боли, а Лю, не рассчитав свой вес, с шумом упал на пол, Лью, остановитесь, закричала Джейн, она подбежала к нему и пыталась успокоить, но тот грубо оттолкнул ее в сторону, что Джейн сильно ударилась головой об стену. Лью, ничего не слыша, прыгнул Джеку на плечи и начал бить его по спине. Джек скинул обидчика, что-то упал на спину. Не дожидаясь новой атаки, Джек наступил ему на живот. Лью, не чувствуя боли, попытался ударить его ногами, но не попал. Джек лишь вернулся, и Лью, воспользовавшись моментом, выскользнул из ослабевшей хватки Джека. Он уже собрался снова ударить безглазово кулаком по лицу, как услышал стон. Лью обернулся и вил, как Джейн держалась рукой за голову. А на полу была небольшая лужа крови. Лью подбежал к ней и сел на корточки. Джейн же оттолкнула его и отползла от Илью на метр. «Джейн, что случилось?» – вызволновал нас, спросил Джек. «Этот» – она показывает на Лью. «С такой силой меня пнул в стену, что я на несколько секунд потерял сознание, а очнулась вся в крови. Она то ли застонала, то ли заплакала». «Извини», – Лью попытался подойти к ней, но Джейн отползла от него как можно дальше. И «Я думала, что ты нормальный, а ты как Джефф!» – сквозь слезы пробормотала Джейн. «Но что вы тут делали? Почему я очнулся и я увидел вас с Джеком?» «Я сегодня утром пообещал, что она попробует почки. Вот я и попытался пихнуть в ее хоть одну...» «А ты идиот!» Джек грозно посмотрел на Лью. Свою ревность я чуть не убил Джейн. «Что за ревность? Я ее не люблю!» «Какой же ты мужчина, Лью?» «Устало спросил Джек. Даже когда девушка истекает кровью, ты стоишь на своем». Лью опустил взгляд и вправду. Он не обращал внимания на того, кого любит, а стоит на своем. И про то, что в нее влюбился, уж поверь мне, я все сразу узнал. Еще в ту самую ночь, Лью вспомнил самый первый день, когда Джейн перешла в дом крипипасты. Неужели Джек такой догадливый? Вот и снова, Лью думает только о себе, а чтобы помочь девушке, так это он забыл. Лью смущенно потянул ей руку, но та даже не посмотрела в его сторону. «А, -а я ведь думала, что ты адекватный, хороший, но семья Вудс вот не такая, ни младший, ни старший». С отвращением плюнула Джейн и сама поднялась. «Все хорошо?» «Энн, вызвать?» – спросил Джейн. «Не надо, ей в порядке», – пробормотала Джейн, и они ушли, оставляя Лью одного. Блять! Лью в гневе ударил стену рукой, смертоносно сделал глубокий вдох и сел на пол. В его голове вертели слова Джейн. «А я ведь думала, что ты адекватный, хороший, но семья Вудс не такая, ни младший, ни старший». Лью сам не понял почему, но из его ярко-зеленых глаз потекли слезы. «Значит, она больше не верит, что я могу стать хорошим, адекватным, не таким, как Джефф?» А раньше она ведь в это верила, значит я ее подвел, обманул, значит она меня любила, а теперь нет. Из глаз за потекли слезы, они падали с его щек и шеи, прямо в лужицу крови, которую вставляла Джейн после удара головой.